Новые деньги Узбекистана. 2000 купюр. Покажи, пожалуйста. И 20 тысяч. А обратную сторону покажи. Ух ты. А что там нарисовано? Какая-то инопланетная станция. Что? А это что? Ух ты. Какая Гурия. Ну все. Спасибо.